Добрый день, меня зовут Хорев Алексей Владимирович, я врач, челюстно-лицевой хирург, имплантолог Института базальной имплантации. Стаж работы в челюстно-лицевой хирургии более 15 лет. Ежедневно я провожу операции по восстановлению утраченных зубов при помощи базальных имплантатов. В протяжении своей трудовой практики используем такие методики, как установка базальных имплантатов непосредственно в лунку удаленных зубов. Зачастую к нам приходят пациенты с катастрофической ситуацией в полости рта, с отсутствием множества зубов, с выраженной атрофией костной ткани. Многие пациенты прошли не один десяток клиник в поисках решения своей проблемы, но, к сожалению, там они получали отказ. Метод базальной имплантации уникален в том, что его можно применить в тех случаях, когда обычные классические имплантаты установить не представляется возможным. При планировании операции э, пациенту назначается ряд исследований, э, это лабораторные показатели, э, компьютерная томография. Опираясь на результаты полученные, врач планирует э, имплантацию непосредственно, расстанавливает имплантаты э, по компьютерной томографии. Базальные имплантаты в корне отличаются от большинства имплантатов, которые на сегодняшний день предлагает множество клиник. Отличие это заключается в форме имплантата. Они более тонкие и длинные, благодаря чему мы можем установить их в более глубокие слои лицевого скелета, там, где костной ткани достаточно для установки имплантата. Причем такие важные анатомические образования, как гайморо-пазуха, нижний канал во время операции не затрагиваются. Для восстановления зубного ряда на верхнюю челюсть необходимо минимум 10 имплантатов, на нижнюю 8. Но, как показывает практика, чем больше имплантатов мы установим, тем больше будет опор для будущего протеза, и тем долговечнее и качественнее будет работа. Спустя годы после установки имплантатов, сделав компьютерную томографию, я неоднократно наблюдал такую картину, что вокруг имплантатов образуется кость, так называемая костная мозоль. Тем самым имплантаты они способствуют образованию кости и препятствуют дальнейшей ее убыли. Хотелось бы обратить внимание на то, что все лечение – от момента обращения пациента в институт базальной имплантации до получения конечного результата занимает от 5 до 10 дней. Если у вас есть проблемы с зубами, не откладывайте, записывайтесь к нам на прием. Всегда будем рады вам помочь. Крепкого вам здоровья, берегите зубы с молоду.